если у человека тяжелое влияние приворот там, и так далее человек сходит с ума то есть человек становится беспокойным худеет дальше делает поступки или совершает поступки которые не может сам себе объяснить у человека появляется либо апатия сексуальная либо бесконечное возбуждение он ничего не может собой сделать или она не может собой сделать совершает поступки которые объяснить не может человека начинает мучить бесы человек такой начинает вонять или подванивать то есть у него начинает пахнуть если, если влияние связано с тем что он съел пахнет изо рта сильно если влияние связано с сексуальной жизнью пахнет вот от него потом там каким-то таким вот как побороть человека и каким образом это делается первое однодневный голод в четверг и второе с купанием в четверг второе по два-три раза в течение дня купаться под душем, вода смывает. А также голод обязательно в четверг, если не помогает, то и в понедельник, и в четверг. Такой голод, при этом голод с а, а, просьбой, и нужно говорить, господи, забери моих духов и бесов, господи, забери моих духов и бесов, господи, забери моих духов и бесов. И духи-бесы, я вас не уважаю, духи-бесы пропадите пропадом, исчезните из меня и так далее. Таким образом, каюсь, что я сделала, духи бесы, отпустите.